Доброе утро, мои родные, с вами Елена Дегурова. И в эти важные дни я решила, несколько дней, может быть, это станет нашей тоже такой некой привычкой, дать прогноз дня и дать некоторые важные рекомендации на этот день, потому что вот, в общем-то, раннее утро я получила уже сотни сообщений с вопросами, что происходит, почему такое состояние, как себя вести, и чтобы не отвечать каждому, меня просто физически не хватит, я решила записать видео, ну и опять-таки жду ваши комментарии, может быть, приживется и эта добрая традиция. Смотрите, мои родные, я напомню, что у нас завтра день равноденствия, и мы проводим очень мощную практику, но не состояние ощущают все люди не только те кто со мной прорабатывает сейчас процесс освобождения предков освобождения себя от боли предков а также те кто просто ну вот обращается ко мне за какой-либо помощью поэтому начну с раннего утра даже практически с ночи ночь могла быть или тревожная или бессонная и раннее утро может быть очень сонная такой, да, вот как будто бы очень трудно проснуться, а с одной стороны вы отчетливо понимаете, что вот как, знаете, как будто бы труба зовет, работа не волк, да, ну и так далее, и так далее, а с другой стороны, Уж больно велик соблазн немного отложить звонок будильника. Очень хочется поспать, как будто бы не хочется просыпаться. И хотя бы капельку-капельку еще доспать. Вот еще минутку, еще минутку. И вот, пожалуйста, не поддавайтесь на эту маленькую вселенскую провокацию. Или даже, ну, к сожалению, я не вчера это видео записала. Я могу только поздравить тех, кто не поддался на эту провокацию. Есть риск неожиданно, знаете, как моргнуть и проснуться ну, в то время, когда уже вот 15 минут, как надо быть на работе, скажем так. И я это отчетливо понимаю по себе утром и по э, ребенку утром, который тоже э, встает с солнышком, а сегодня прям никак не хотел проснуться. Я поздравляю тех, кто не поддался на эту провокацию. А преодолеть сонливость необходимо любым приятным способом это может быть душ или арома масла или может быть физнагрузка. если есть дома натуральная косметика обратитесь именно к ней потому что это лучшее что может быть что-то натуральное и хорошо сегодняшним утром воспользоваться различными а, скрабами, это, ну, утро, это до, до обеда, да? у каждого утра понятие растяжимое, кто-то, может быть, проснется в 12 дня после тяжелой смены ночной, ну, Но вот вообще посвятите сегодня день себе пилингам, скрабам, а, что-то очищающее, взбодритесь, тонизируйте кожу, чтобы вы выглядели свеже, потому что этот день такого некого очищения, и очищение во всех смыслах, очищение мыслей, очищение от обид, очищение тела, очищение ну, желудка, кишечника, то есть вот хорошо сегодня почистится. Атмосфера довольно быстро расходится, однако вот в первой половине дня ну, так скажем, на пятки ей буквально наступает второе влияние, тоже не очень приятное. Многие люди сейчас как будто не понимают, что хотят сказать. Вот ставьте лайки, пишите в комментариях, если вы это ощущаете. Формулировки могут быть не просто расплывчатыми и неточными, а вовсе далекими от реальности. То есть это влияние ну не буду вас грузить астрологическими терминами это влияние звезд это влияние планет это влияние а, этого периода это влияние а, ну, программа так создается и она так действует на нас и это совсем а, не совсем плохо на самом деле поскольку можно немного менять решения, а, мысли свои и даже других людей если постараться приводить максимально четкие и весомые аргументы то есть вы можете зная это Состояние вы можете не манипулируя, во благо для всех, конечно же, это ключевой момент, но вы можете воспользоваться э, этим моментом. Возможно, чтобы вас вот, восприняли правильно и сделали именно то, что вы хотели бы, то, что требуется, вам придется немножко позанудствовать. Вот старайтесь не пускаться в размышления, не грузиться сегодня в философию. Больше опирайтесь на факты и продолжайте до тех пор, пока не добьетесь желаемого результата. А затем уже во второй половине дня становится несколько поспокойнее. Конфликтность совсем снижается, остается только та энергия, которая вам необходима для того, чтобы преодолеть все самое важное и самое нужное в этот день. Сейчас мир как будто поддерживает нас и помогает разрешить все накопившиеся вопросы за недавнее время. Можно отправлять письма, важные документы, настраивать рассылку, если вы занимаетесь, ну, писать кому-то письма, прошения, проводить какие-то рекламные кампании, если вы занимаетесь этими вопросами, если вы хотите что-либо завершить или начать дело по завершению чего-либо, вот у меня вчера была консультация, как раз-таки человек планирует, ну, там, дело по банкротству юрлица, и этот день будет очень благоприятен, то есть я говорила о том, что начинать новые дела не стоит, но это какие-то проекты, какие-то деловые бизнес-вопросы, или, ну, что-то такое, что вы хотите, чтобы была перспектива развития, а если начало, завершение чего-либо, окончание чего-либо, отношения, бизнеса, завершение, закрытие, ИП и так далее и так далее. То есть вот эти дела вы можете начинать и они будут очень удачными. А... Так, а... также хорошее время для творческих людей, когда есть а... и должное расслабление, чтобы поймать вот, вдохновение, муза, чтобы пришла, да. А Некоторая структурность позволяющая сразу пойти и сделать и кстати это тоже сегодня крайне важно чтобы вы подумал сделал а в конце рабочего дня может буквально накрыть волной амбициозности но уже не такой какая преследовала вас вот всю прошлую неделю если вы вспомните тоже пишите что вы вспомнили и как вы будете менять этот вот эти дни а, силы у вас будут а, рулить самыми важными проектами, брать сложных клиентов в работу, и тем самым повышать свою экспертность, если вы занимаетесь с клиентами. А, и это очень важный момент, потому что ну, у меня очень много обращаются бизнесменов или коллег, которые работают, поэтому а, такой прогноз, он будет многогранный со всех сторон. То есть если вы хотите повысить свою экспертность на работе, то это тоже очень прекрасное время для этого. А, вообще, вот я бы этот день назвала, наверное, таким днем терпения, но не терпимости, а именно внутреннего состояния, гармоничного терпения. Не терпимости подстраиваемости, а именно внутренней гармонии. Очень важно в этот день провести очищение, очищение себя, очищение своих дел, очищение своих мыслей, очищение эмоций. И всем, кто встречает равноденствие, которое будет завтра, неважно с нами, вы его завтра встречаете в процессе единства, наверное, даже я буду называть этот процесс пробуждения единства, или вы сами по себе встречаете, неважно, в любом случае хорошо посвятить этот день подведению итогов, что остается расти и цвести, а что должно растаять, словно уходящий снег, то есть вы сегодня принимаете некие решения для себя внутренние, а подводить итоги тоже нужно эффективно, да, и это должно быть объективно, то есть вы для себя должны ответить, что вы хотите отпустить, а что само уходит. Лучше сейчас, знаете, ну как, в общем-то, оплакать некие потери, да, чем жить в иллюзиях до августа. Я напоминаю, что то, что закладывается на этой неделе, посмотрите предыдущее мое видео, там я говорю об этой неделе целиком, это будет продолжаться вплоть до августа. Вот посмотрите, с чем вы хотите, с чем вы готовы идти а, в ближайшие полгода. Или вы хотите что-то отпустить, и вы не хотите жить в иллюзиях до августа, когда окажется, что и от них а, ничего не осталось, даже иллюзии там рухнут, растают. А другого урожая вы собрать уже не сможете, мои родные, потому что именно весной вы не посадили это. То есть сейчас это начало... Эм, начало года природы не новый год по какому-либо календарю а это новый год природы естественный новый год 21 марта он наступает и мы закладываем что-либо в этот в это время мы сажаем некий урожай чтобы он вырос и в августе к сентябрю уже дал свои плоды помимо анализа еще и земные дела конечно же придется делать так вот как раз в делах терпение, Терпение, объективность и, конечно же, анализ тоже вам пригодится. В среду в работе появится немного неприятных моментов. Все они отойдут, идут от, знаете, такого некого, от авось, с которым задача начинала решаться. И все они довольно легко преодолеваются. Вот авось получится, и вы, опа, это получается. То есть и легко и играючи. Нужно только остановиться, выключить все эмоции, посмотреть на ситуацию непредвзято. И если у вас никак не получается найти выход, возможно, стоит привлечь коллег, помощников, попросить помощи. Обратитесь а, к кому-либо, это тоже день хорош будет для обращения за помощью. Противоречия всплывают даже в самых стабильных и благополучных отношениях, и их преодоление способно только пойти им на пользу. Но для этого снова придется вспомнить о терпении. Именно сейчас захочется разобраться по полной программе, и именно сейчас разбираться стоит только в позитивном ключе при контроле эмоций, чтобы вас не шкалило. Если вы сегодня хотите разобраться в отношениях, то пусть это будет через шутку, через юмор, но без шашкомахания. Если вы, конечно, не планируете сжечь эти отношения вместе с зимой, то есть если вы готовы поставить точку в отношениях, то там берете шашку. Если вы хотите сохранить эти отношения, то, конечно же, вы шашку убираете в сторону, и либо терпение перемолчать, либо как-то с шуткой, с юмором а, обойти это. А, очень прошу вас обратить внимание вот на какой момент. Могут всплыть совсем старые проекты и бывшие отношения. А сегодня, простите, лед сходит и что-то <смех> всплывает. Не всегда это а, что-то после собачек, да, как говорят, лед пройдет и все всплывет. Тем не менее... А многие в среду захотят не просто достать любимый скелет из шкафа, но и разрыть давно забытую могилку. И в отношениях, и в делах. То, что уже не сбылось, не получилось. И если к вам придут с подобным, гоните в шею. Если у вас возникнет желание оживить подобное, то имейте в виду, помните, не важно, что вам ответят от неожиданности, важно, что мертвое не оживет. Попробуйте оживить, получите ту иллюзию, о которой я вам говорила вначале. Все, что было мертво, оно ушло и растаяло вместе со снегом, с первыми солнечными лучами. Не очень благоприятный день для обучения, новая информация будет при, приживаться с большим трудом, будет тяжело даваться, тем не менее очень хороший день для творчества и работы руками. Если вы все-таки где-то обучаетесь, то постарайтесь сегодня сделать акцент на практику, то есть обучение через практику, через опыт, это тогда даст больше результатов если говорить о дорогах то в дороге могут быть поломки заминки но обойдется это все малой кровью может быть придется понервничать может быть где-то немножко опоздаете но в итоге все получится примерно так как вы планировали а к вечеру готовьте огни чтобы зажечь их через день на рассвете и встретить весну что Огни вы можете просто на ночь зажечь свечи, вы можете просто а, иносказательно готовиться встречать а, весну, Новый год, а, такой а, наш природный Новый год, год парящего орла, и радуйтесь каждому дню, мои родные. С любовью к вам, нежно вас всех обнимаю в чате, в комментариях, направляю вибрации любви тем, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. Напишите, насколько вам полезны были бы такие маленькие видео, насколько вам хотелось бы их получать, и, конечно же, насколько они вам помогают. Я с вами прощаюсь на этом. До следующего видео с вами была Елена Дегурова. И я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Подписывайтесь на наш канал и будем идти к счастью вместе.